Здесь почти полмиллиона долларов ну, в Дирхамах. Да, довольно большие деньги. Но это не мои деньги. Это деньги моего клиента. Еще вчера они были в Москве, также наличными. И уже сегодня здесь у меня и сегодня же будут у застройщика. Это деньги за квартиру. Приходится сейчас таскаться вот с таким кэшем, потому что свифты запретили. Все, Райфайзен был последний банк, который надежно отправлял свифт переводы за границу. И сейчас и их тоже прикрыли. Вы наверняка слышали эти новости. Сейчас я подробнее расскажу вам о том, что произошло, чтобы вы понимали логику. Потому что некоторые вам будут говорить что свифты работают и что можно но не надо этого делать я объясню почему дальше вы узнаете как можно собственно переставить наличные сюда в дубай перестановка такой термин как можно для этого использовать криптовалюту какие еще есть способы насколько это безопасно а во всем этом сейчас вы узнаете с вами даниил про дубай и поехали ну что же, краткая справка. свифт – это международные банковские переводы. Вы знаете, что уже почти год, как Россия отключена от этих самых свифт переводов Точнее как, Россию не отключали от них, просто есть ряд банков, попавших под санкции, которые утратили доступ к этой системе. Но и очень многие другие банки внутренними своими регламентами фактически сделали невозможным отправку этих переводов. На момент, там уже даже середины прошлого года, Райфазенбанк оставался единственным, единственным Банком, который надежно отправлял денежные переводы за границу, ну, во всяком случае, в Дубай. То есть мы использовали по всем почти сделкам систему расчетов это SWIFT-перевод через Райффайзен. А моя команда, мои коллеги, знали, что нужно, какие требования у банка, как подготовить документы, чтобы он не придирался. А самое главное, у Raiffeisen их корреспондентская сеть была такой, что банк-корреспондент на территории Соединенных Штатов не блокировал эти переводы. Ну, вот через другие банки, например, переводы зачастую не доходили или зависали на несколько месяцев в том, что банк отправляет переводы в определенной валюте, то есть, ну, в России рублей в Дубая Азерхамы, а переводы шли в долларах. Сейчас Райфайзенбанк запретил переводы в долларах. Остались переводы в евро. И номинально, как бы, он все еще отправляет за границу SWIFT а, переводы. Но в евро переводы до Дубая не доходят фактически. Потому что перевод денежный по SWIFT так устроен. Эта система проходит через ту страну, а, которая является эмитентом данной валюты. Ну То есть доллары выпускает США, значит, через них шло. И почему-то работало. А вот евро уже идут через Европу. А, и там банки-респонденты задержат платежи. То есть мы уже столкнулись с тем, что у клиентов зависают, платежи возвращаются, там, у кого-то уже месяцы идут, и нет результата. Поэтому SWIFT-перевод стал очень опасным инструментом. Хотя дилетанты, назовем так грубо, они продолжают мне доказывать, что нет, мы оплатим из России через SWIFT. Все, там, говорят, что все сработает через евро, ничего страшного, будет конвертация потом. Не делайте так. Ну, впрочем, это ваш страх и риск. Отмечу, что сейчас еще есть э, два банка в России, которые шлют переводы напрямую в дирхамах, то есть минуя третьи страны. И это работает. Но ну, мы сейчас опробуем эти инструменты, но на сегодняшний день, конечно же, в свете всех этих санкций и возможных будущих ограничений, основной инструмент платежей стал криптовалюта. Криптовалюта, по сути, это один из способов перестановки наличных денежных средств. Объясняю, вам не нужно знать, что такое криптовалюта. И не нужно там вот на этих биржах там что разбираться, вникать. Это вот в основном клиенты мои. Мне говорят, что мы не знаем, что такое крипта. Мы вообще никогда не сталкивались. И мы как-то этого побаиваемся. Так вот, объясняю. Крипта – это всего лишь инструмент перек перекинуть наличные. То есть вы крипту покупаете там, ну, в России, в Москве, предположим. Есть куча людей, кто готовы продать вам крипту за наличные. Вы привозите им в их офис рубли или доллары там по определенному курсу. И они вам за эти деньги продают крипту. Конечно, вас нужно сначала немножко проинструктировать будет. То есть как установить себе это приложение, биржи финансовые, чтобы вы сами могли видеть. Редактор ваше состояние кошелька, и чтобы прямо в момент передачи ваших наличных вы убедились, что крипта вам зачислена, вами получена. Тогда это абсолютно безопасно. Дальше происходит в течение пяти минут. То есть вы сразу видите, о, крипта. Ну, сравните это с тем, ну, как вы, предположим, не знаю, там, покупаете что-то, оплачивая денежным переводом. Вы пришли в магазин, у вас карточки с и говорите, давайте я переводом оплачу. Вы деньги скидываете, они видят, что они их получили, и все, и все в безопасности. Также же и с криптой. Ну, как бы вы сразу видите, что вы ее получили. Дальше вы и соответственно в Дубае эту крипту продаете за наличные дирхамы и таким образом получается что вы переместили вашу наличность вот, перестановка или перемещение наличных денежных средств это и есть когда вы там наличные отдали тут забрали медиатором то есть как бы элементом посредником вот может являться крипта понятно что и тут и там вы немножко теряете на курсе ну то есть те люди кто у вас будут покупать продавать вам эту крипту они тоже на этом зарабатывают а потери могут достигать там 3-4 процентов от общей суммы но друзья в Райфайзен банки, например, не дешевле тарифы. Райфайзен брал и берет комиссию за биржевую сделку в размере 3%. То есть, чтобы просто закупить валюту на бирже, вы должны отдать 3%. А если вы хотите через прямую конвертацию делать, то там курс такой, что выйдет еще дороже. Поэтому в любом случае вот эти издержки, там порядка 3-4%, сразу имейте их в виду. Закладываете их как издержки на трансфер денежных средств. Конечно, сейчас это становится немножечко сложнее и дороже. Опять же, за счет того, что отменили свифты, потому что свифты был одним из механизмов перестановки денежных средств Давайте сейчас еще проговорю такой частный случай как ну просто перестановка наличных без всякой крипты какие-то люди у вас забирают кэш в москве например а отдают вам в дубае как они это делают Ну, у них есть компании с международным бизнесом у кого есть э, финансы и тут и там соответственно они могут это себе позволить как они внутри себя перемещают эту ликвидность финансовую это их проблемы а кроме того перемещались финансы и перемещаются также зачастую посредством Свифт. ну например у меня есть есть партнер, у кого крупный бизнес в России и множество счетов за рубежом. Вот Так вот, ему, наоборот, нужна наличность в России. И он готов там даже от вашего имени оплачивать как третье лицо вашу недвижимость посредством банковских переводов, а вы просто ему приносите наличные. Ну, не в банк, а ему. У ну, него крупный бизнес, он вообще олигарх. Поэтому там нет никаких проблем. То есть вот такие инструменты, ну, назовем их серые, но они есть. Почему они безопасны? В чем все-таки есть риски? Безопасность в следующем. Вы моментально делаете операцию. Вот вы там деньги принесли, тут моментально забрали. Риск заключается в том, что ну, вы не можете быть в двух местах одновременно, конечно, поэтому вам нужен какой-то представитель. Ну, Либо там, в России, ваш там, родственник, родители, жена привозят по вашему поручению наличные, а вы уже прилетаете сюда к этому дню и здесь забираете. Можно так. Либо ну, вот мои клиенты в целом ряде случаев доверяют мне, вот как в данном кейсе. Вот я вам про, на, на примере чего я рассказываю, то есть вчера мой клиент отдал наличные в Москве, а я забрал в этот же момент. Единственное, что вчера мы сразу же не успели их отдать застройщику. Вот и все. Вы, конечно же, можете получить это мне. Это входит в мою работу, то есть я сопровождаю сделку для своих клиентов от А до Я, то есть от момента подбора недвижимости, сопровождения заключения самого контракта и, естественно, взаиморасчеты. Куда-нибудь я могу, по-вашему, сбежать с этими деньгами? Я думаю, что нет. Я работаю уже свыше 7 лет в недвижимости, никогда не крал деньги своих клиентов и красть не собираюсь. Я честным путем заработаю, ну я думаю, побольше. Вот, так что ну, никто не заставляет вас мне доверять. Если что, можете на меня рассчитывать. Вот так скажем. Но отдельно подчеркну, что я только лишь сопровождаю сделки с недвижимостью. Больше ничего я не делаю ни с деньгами, ни с валютой. То есть для своих клиентов в рамках своей деятельности я real estate брокер. Поэтому вот с этими вопросами, пожалуйста, обращайтесь, проконсультирую и все сопровожу под ключ. Вот э, еще один момент важный: эту наличность мы вот сейчас не сможем отдать вот в моем кейсе застройщику, потому что не все застройщики принимают кэш. Вы можете удивиться, что в России вам за кэш еще вас поцелуют, если вы будете рассчитываться наличкой. но И даже скидку сделают. Но в Дубае они так. Здесь сейчас постепенно отказываются от наличных денежных средств в обороте в частности вот застройщики. И они просят чеки банковские. Немножко расскажу об этом. Банковский чек. Система аналогичная с Соединенным Штатам. То есть там эти чеки выписывают там все подряд. Можете от руки выписать из своего счета чек. Для меня это было это не непривычно, но в Дубае вот такая же система. Значит, вы можете выписать от своего имени чек на получателя, то есть на имя застройщика, и таким образом с ним рассчитаться. Но для этого вам нужен счет иметь здесь, в Дубае. То есть, смотрите, если у вас есть счет в Дубае, то вы можете вот сюда переместить наличный таким способом. Ну, замечу, что перевод сделать банковский на свой дубайский счет вы точно не сможете. Тем не менее, вы перемещаетесь сюда наличку, зачисляете на свой счет в банке и выписываете застройщику вот такой вот чек. И таким образом он принимает от вас оплату. Но, чтобы вам открыть местный счет, вам нужно иметь местный вид на жительство. То есть, возможно, вы уже оформили себе инвесторскую визу, сделали вид на жительство, тогда да. Если нет, то, соответственно, вам нужен, опять же, какой-то посредник, кто выпишет от своего имени счет. Ну, то есть, зачислит ваши деньги на свой счет и выпишет на имя получателя чек. Вот, собственно, это тоже мы делаем. Вот сегодня я жду чек вот на эту сумму. Опять же, это абсолютно безопасно. Почему? Потому что такой тип чеков с покрытием, так называемых, на получателя. То есть, как только я этот чек... Это, кстати, чек на комиссию. Вот я от Азизи получил комиссию по этому чеку. Точнее, вот забрал чек и должен в свой банково отвести, чтобы мне зачислили эту сумму на свой счет. Но они ее точно мне зачислят. Он не может передумать. Это чек на определенную ну, дату и с гарантированным покрытием. То есть, грубо говоря, средства на счету... Плательщика уже зарезервированы поэтому меняя э, ваш кэш вот на такой чек вы уже можете быть спокойны все слава богу здесь нет дубая Такого э, мошенничества там, с подделкой чеков, и так далее, я в секунду случае не слышал о таком. Не знаю, может, где-то есть какие-то пугалки страшилки, но я вот уверен, что мы этот чек сегодня отдадим застройщику. Успеем, главное, успеем до конца рабочего дня, но ну, чтобы на следующую неделю не откладывать, чтобы клиент мой не дергался и не нервничал. Вот, и все. И доста... останется только подтверждение получить от застройщика. Уже там на официальные, с их официального e а они там пишут, что деньги получены. Таким образом, начинаются эти взаиморасчеты. Как видите, несмотря на тотальные санкции и блокировку, СВИД остается свифта остается еще очень много инструментов вполне легальных и надежных и безопасных для того чтобы рассчитаться за вашу покупку недвижимости в дубае так что если вы например сейчас испугались чем платить рассрочку потому что банки перестали переводить деньги не переживайте такие способы останутся всегда и это доступно каждому обращайтесь с вами был даниил Дубаю. всем пока